Всем привет! Меня зовут Андрей Меркулов. Это проект «Территория инвестирования». Прямо сегодня мы разберем, как инвестировать без денег. И конкретно в этом видео разберем четыре способа инвестирования без денег и очень подробно разберем тему инвестиций и компетенций. Поэтому, как обычно, ставь лайк авансом, подписывай, жми колокольчик и пиши любой в комментарии в этом видео, потому что это помогает каналу расти, а у нас есть мотивация делать новые уроки. Итак, поехали! В первую очередь я расскажу о том, какие в принципе есть варианты инвестиций без денег, то есть мы, мы уже касались этой темы, у нас в описании будут ссылки на конкретные видео, плюс есть, есть подсказка, также можно перейти и посмотреть, после того, как мы разберем инвестиции и компетенции. То есть пошагово, прежде чем мы перейдем к основной теме, пошагу да, расскажу вообще, как бывает. Первое ⁇ это когда ты делаешь некий прототип с небольшой суммой денег, да? например, есть доходный гараж, потом ты делаешь этот прототип, запаковываешь его, приходишь к инвесторам и создаешь с ним пул доходных гаражей. У нас было видео на канале, где взять деньги на инвестиции. Я подробно там эту стратегию с цифрами разбирал, поэтому обязательно посмотрите. Это если тема с прототипом вам подходит, то ну, рекомендую в нее погрузиться. Значит, вторая... История это банковские деньги. Чаще всего это недвижимость, да, и у нас. Совсем недавно была стратегия морских контейнеров, в которой мы как раз разбирали вход без денег через потребительский кредит, который в принципе покрывается, ну то есть выручка от этой стратегии покрывает и потреб, еще остается доход. Плюс это чаще всего стратегии с ипотекой, это доходные квартиры, доходные дома. То есть это вся история, когда есть примеры даже среди доходных домов, когда ребята заходили полностью на заемные средства или на деньги инвестора, то есть реализовали без своих средств, но при этом используя свои компетенции, то есть они все делали под ключ. Третье – это создание активов в интернете с нуля, и у нас тоже было видео, которое называется «Пассивный доход с нуля», и там мы разбирали стратегию, что такое интернет-активы, как их создавать, поэтому тоже вас сразу отсылаю к тому видео, можете в конце тоже пойти и посмотреть. И четвертое – это тема нашего сегодняшнего занятия, это как раз инвестиции в компетенции. То есть, как зайти в инвестиционный проект либо в бизнес своими компетенциями, за что люди готовы платить, какие есть стратегии. Я в первую очередь хочу вам рассказать свой собственный пример. В 2003 году я пришел в компанию, тогда я работал по найму, и компания платила фикс за написание технических примеров, то есть я писал примеры кода, я работал программистом и параллельно я там дописывал в другом проекте, я зарабатывал там по-моему около 10 долларов за конкретный пример, то есть я фактически был техническим писателем и в то время я увлекся лечением продаж, то есть мне была интересна эта тема, я понимал то, что в ней есть деньги, в ней есть будущее и мне было интересно, как я могу сделать прототип, как я могу создать проект конкретно в компании для того, чтобы его дальше развивать. И я взял эту компанию и начал заниматься не только написанием текстов технического кода, но и продающих текстов. Оформил страницу продаж, оформил несколько статей, которые хорошо заходили по поисковой оптимизации. То есть написал целый цикл статей, выпустил несколько статей в журналах. Кстати, вы до сих пор, если захотите, можете их найти там какого-то 2007-2008 года, то есть в итоге продажи в компании выросли, а до текущего момента, то есть больше 15 лет у меня есть стабильный доход от этой компании, то есть они платят за то, что я в какой-то момент помог хорошо увеличить доходы в этой компании. Это как раз является одним из примеров инвестиций в компетенции. Давайте разберем, а что же может быть, за что люди готовы платить конкретно в инвестиционном проекте. Да? То есть в проекте, который может создавать вам пассивный доход. Давайте так упростим. Первое – это актив под ключ. То есть когда вы можете создать пассивный доход под ключ, за это готовы платить, доходная квартира под ключ, доходный дом под ключ, морские контейнеры под ключ, субарендный бизнес под ключ, бизнес под ключ, какой-то теме, доходный сайт под ключ, вся эта история, которая генерирует пассивный доход, она очень интересна, поэтому если вы как раз занимаетесь этим и делаете это качественно, опытно, обязательно напишите мне в Инстаграм, предложите, что конкретно вы делаете, возможно мы найдем какие-то точки соприкосновения, но помните у нас есть тема win-win конверсии, то есть должен выиграть клиент, должны выиграть вы, и должна выиграть компания, поэтому если этот принцип соблюдается, я с удовольствием посмотрю и, возможно, помогу докрутить ваше предложение для того, чтобы оно стало более качественным и интересным. Хорошо, вторая – это тема, когда вы оказываете услуги бизнесу. То есть это опять же компетенция, чаще всего это оплата за какой-то результат, то есть вы получаете фикс, например, за рекламу. То есть настроили рекламу – получили 10 тысяч рублей. Настроили рекламу – ведете рекламу, там каждую неделю по 5 тысяч рублей. То есть вы оказываете конкретную услугу, я с этого начинал, я уже рассказывал ранее, что я писал технические примеры, и мне платили за результат. И здесь важно понять, как только ты осознаешь, то что ты можешь получать деньги за результат, а не менять свое время, да, это очень важный шаг в твоем развитии, потому что следующее – нужно понять, как можно сделать этот результат максимально быстро, создать максимальную ценность в этой точке, что еще можно улучшить. А действительно ли нужен компаниям трафик? На самом деле нет, потому что если ты делаешь сайты но на них нет трафика, то ты теряешь деньги клиенту. Если ты делаешь трафик, но генерирует продажи, ты теряешь деньги клиентов, но если ты генерируешь конкретные продажи клиент с тобой окупается и ты контролируешь этот этап, чтобы он окупался, соответственно в этом случае у тебя уже появляется так называемая модель шары то есть с тобой делится частью дохода и ты начинаешь зарабатывать. Но когда ты просто ведешь рекламный бюджет, да, то есть когда ты ведешь рекламную кампанию, но при этом видишь что клиент окупается, здесь чаще всего это процент от рекламного бюджета, то есть понимаем, что ты не отвечаешь за весь процесс. Третья модель – это как раз вот модель, когда ты получаешь долю. То есть ты получаешь долю в чем-либо и ключевое отличие от предыдущей, когда тебе платят процент от рекламного бюджета – это то, что ты сам инвестируешь свои деньги. То есть ты говоришь, ребята, я вам дам готовых клиентов, ничего не надо, просто мне дайте долю от бизнеса или долю конкретно с этого канала продаж. Они говорят, окей, не вопрос, на это всегда практически все идут. Если вы этот результат готовы обеспечить, то люди с удовольствием с вами будут работать. и создать. Каналов продаж под ключ это очень крутая история, потому что это одна из самых долгосрочных историй сотрудничества. То есть у меня в компании WebTurbino мы в первую очередь рассматриваем именно такие истории, когда клиент нам не платит ни за рекламу, ни за что. Мы просто генерируем готовых клиентов ему в бизнес и он делится частью прибыли от. Этих клиентов, соответственно, и все зарабатывают, и все довольны, потому что и мы ориентированы на результаты, и он понимает, что он не рискует своими собственными деньгами. Хорошо. И пятая тема. То есть, если первые были все связаны именно, ну вот там, первый ⁇ это актив под ключ, понятно остальные были связаны именно с генерацией клиентов, то есть именно с созданием потока клиентов в бизнес, то пятое – это как раз наоборот, когда тебе дают клиентов и ты добавляешь какую-то важную услугу существующему бизнесу. Например, ты ипотечный брокер, ты делаешь активы под ключ, ты оптимизируешь налоги, ты занимаешься доходной недвижимостью, делаешь ее под ключ, ты делаешь субарендный бизнес под ключ. То есть у тебя есть конкретная ценность, и ты говоришь «ребята, у меня есть такой продукт, я хотел бы его предложить вашим клиентам». Соответственно, также тоже не смело пиши, описывай этот продукт, возможно, даже мы поможем докрутить. И если этот продукт действительно крутой, то и он будет полезен аудитории, конечно, мы будем участвовать и с удовольствием тебе поможем в его маркетинге и здесь надо понимать что первое то есть ты закрываешь часть процесса именно связан с исполнением да то есть ты не генерируешь клиентов ты просто добавляешь свой продукт кому-то также можно активно находить другие компании партнериться и заниматься продвижением этого продукта то есть ты уже находишь тех людей, которые будут генерировать тебе клиентов и также интегрируешься в, в их процесс. Но здесь надо точно понимать, что ты должен делиться частью своей прибыли и комиссии для того, чтобы все могли зарабатывать. И клиент, который купил услугу, и партнер, который проделал большую работу и сгенерировал тебе хорошего качественного клиента. И ты, выполняя эти услуги, тоже, естественно, не должен работать минус, а должен зарабатывать. Поэтому, если эти условия соблюдают, стратегия 5 тоже работает. То есть можно делать активы под ключ, резюмируя, можно делать клиентов под ключ и можно делать какие-то услуги и предоставления под ключ, то есть полностью закрывать исполнение заказа, условно, как мы раньше говорили в бизнесе. Окей, мы разобрали, во-первых, четыре стратегии, как инвестировать без денег, да, и во-вторых, мы разобрали, Пять стратегий, как инвестировать в компетенции. Если тебе это видео казалось полезным, ставь лайк, задавай свои вопросы в комментариях, подписывайся и увидимся в новых уроках.